Давай, заводим. Давай. Не буду Попали. Нам нужно срочно ума. Би мою тачку, выбирайся отсюда. Я что, не ждал? Нам есть о чем поговорить насчет Рокпорта. Что скажешь. Я, кажется, не просил тебя встревать, Крок. С чего ты взял, что я позволю тебе охотиться в городе казино? Я Кросс. А этот тип не из ваших. Когда-то был из наших. Сколько за него дают? 150 штук. Дэвид, займись этим парнем. Так вот, в чем тут дело. Ники, это будет забавно. О, черта, ты сюда припёкся! Ну-ну-ну, no, no, no. эй, ну-ну, no, no. потише, девочка. Я пока не в курсе, что произошло. Но я точно знаю, что тебе нужны серьезные деньги. А у меня есть кое-какие сложности с переделом города. И твои способности в этом деле будут очень кстати. Я ведь, кажется, уже дважды спас твою задницу от больших проблем. Так вот, услуга за услугу. Ники, ведешь своего старого приятеля в курс дела? Ты шутишь, да? У тебя есть еще идеи? Начинайте прямо сейчас. Не подведи, как в тот раз. Спасибо, что дождался, да ладно, Ники. А кто третий? Неважно. Дариус отдал нам все три, выбирай любую, какая больше нравится. Ну, э, если их тут три, я могу взять одну? Ну, то есть, вообще мне без разницы, какую брать, но лучше бы вон ту с крутыми дисками. Так проверь, заправлена она или нет. Ух ты! Здорово! Выбирай тачку и давай начнем. Хватит, у меня нет времени. Никки Чудо. Слушай ее, а я буду рядом и прослежу, чтобы она тебя не мучила. Ладно, хватит репаться. победе. Во многих гонках ты можешь участвовать с помощником. Помощник может блокировать противника, разгонять твою тачку во время заезда или подсказывать, где можно срезать. Сейчас я немного побуду твоим помощником для примера. Невил нам поможет. Он будет нашим соперником. Для начала ты должен научиться подавать сигналы помощнику, когда пришла пора действовать. Без этого он просто будет мотать круги. Давай, пробуй. Молодец. Запомни, это команды для блокировки разгона. Наблюдатель работает с тобой на протяжении всей гонки. Блокировщики действуют как истребители. Могут пожертвовать своей машиной для того, чтобы столкнуть твоего соперника в кювет. Я покажу тебе, как это делается. Скажи, когда блокировать Невил. их в начале гонки. в нужный момент они не смогут прийти на помощь. Думаю, самое простое ты усвоил. Пора заняться делом. Это все, что тебе нужно было знать. Я не могу больше тратить время на тебя. Поехали. Поищем приключений. Ты надолго пропал. Зажигал брак в бракпорте, да? Тут многое изменилось. Куча мелких группировок. Просто безумие. Эй! Копали! Диспетер, это Гросс! У меня коль на особо опасный! Эй, чего?! Мы сейчас повеселимся! Я помогу! Я отвлеку! Отрывайся! Внимание патрулям. Идет преследование нарушителя. Скоростная погоня. Работаем на канале 2. Ответ. Красная масса. Внимание. Всем перестроиться. Предлагаю перекрыть ему путь вперед. Впереди нас надо перекрывать дорогу. 10-10. Повторяю, 10-10, право 10. 2-4. Подождите. У нас много срочных вызовов. Внимание! Объект настолько, что от дороги. Будьте осторожны. с Думаю, он наш. Я загло. Прощаю погоню. Перестраиваемся для прочесывания. Куда он делся, не пойму. Внимание! Поступила информация, что Код 6 ехал на запад. Решено выставить оцепление. Вызов Код 6. Координатор, пост 3. Вас понял, диспетчер. Это Чарли 3. Иду на помощь, Код 3. Эй, надо встретиться. У тебя есть координаты убежища. Я уже там. Рекомендуем продолжить патрулирование. Дарью дал тебе убежище. В нем ты можешь чинить тачку и прятаться от легавых. Тебе нужен помощник, и это я. Давай покажу, как тут все устроено. Город превратился в поле боя Команды постоянно бьются за территорию Хочешь быть в курсе событий? Смотри на карту Мелкие команды появляются и уходят, но тебе стоит знать крупных игроков. Город поделен между Бусида Кенджи, командой Вольфа и командой Энджи с 21-й. Ты сейчас для всех ноль без палочки, но если ты выиграешь несколько гонок и отобьешь у кого-нибудь квартал, все поймут, что ты реально крут. Если главарю покажется, что тебе слишком повезло, тебя начнут искать. В гонке один на один у тебя есть шанс отбить у главаря всю его территорию.